Какая великая историческая Россия? 30 лет. 30 лет. Случайное государство, государство, которого могло не быть в таком виде. Подождите, вы только что сказали, что мы берем свое начало и не хотим помнить свое прошлое. Тут же вы говорите, что всего 30 лет. Да, внутри этой, этой государственности, Российская Федерация, 30 лет. Я поэтому называю систему РФ, чтобы угу. не путать. А, вот, а там мы рассуждать... Ее в древних основ... основах нет причин. Mm -hmm. В принципе, почти все, что вы видите вокруг, э, можно объяснить тем, что происходило в течение mm -hmm. этих 30 лет.